Друзья, всем, всем привет. привет, мы снова на нашей любимой даче, сегодня у нас большие планы, как вы видите, погода просто замечательная, солнышко сияет во всю нашу дачу, и у нас сегодня помогают нам наши друзья, так что сегодня будет очень много-много дел, мы первым делом хотим, оп, куда, вот эти вот все деревья попробовать обработать, мы хотим вот эту яблоню обрезать, вот эту яблоню обрезать, вот это дерево хочу я обрезать и попробовать добраться до груши, возможно, у нас ее тоже получится обрезать. Еще мы будем здесь сегодня все-все-все убирать. У нас, видите, тропинку мы в прошлый раз почистили, и она полностью сухая. А сегодня мы до калитки дочистили, уже сюда на машине можем заехать. Так что давайте начинать приступать к работе, а потом уже по ходу будем еще что-нибудь себя добавлять, как сделаем все вышеописанные планы. Итак, друзья, мы уже обрезали одну яблоню здесь, одну яблоню обрезал Женя там. Сейчас мы к ней пройдем чуть-чуть попозже. В общем, срезали мы большой сухой ствол. Видите, он уже весь был поеден изнутри, сгнил. Вот здесь, где идет рогатка такая у дерева, тоже все сгнившее. В общем, этому дереву хана его уже никак не спасти. Мы срезали все лишнее, что нам мешалось, и оставили только те ветви, которые более-менее выглядят здоровыми. В надежде, что еще хоть что-то в одном сезоне мы сможем с этого дерева собрать, потому что яблочки здесь очень вкусные. Мы оставили два ствола, которые растут прямо с самого низа. Вот этот ствол и вот этот ствол. А вот этот ствол мы оставили просто, чтобы для объема более-менее дерево на дерево было похоже. Потому что если мы его уберем, во-первых, и яблочек на нем не будет, и дерево будет ужасно лысым смотреться. Можно потом прививать. Можно новое прививать. купить и от этой привиться, потому да. что это медовая. Нет, нельзя, потому что у него уже все. Отсюда берешь веточку и в другую а, вставляешь. А, это дерево к чему-то привить. Да. Да, да. А я думал, к этому Не Нет. совсем понял тебя. Пойдем, что покажем. Это, да, это дерево. Можно было а, ну, кстати, к нему что-то было привезло сзади. Там, понимаете, что Так, здесь мы обрезали большую ветвь, которая была засохшая. Я вам ее с утра показывал. Убрали вот этот пенек, чтобы об него не спотыкаться. И здесь убрали лишнюю ветвь, которая нам мешала убрать вот это большое дерево, потому что крона уже вся переплелась. Наверх мы не стали залазить, убирать вот эти запутанные ветви, потому что мы это дерево тоже все скорее спилим, так как будем здесь строить беседку, поэтому от него большой пользы не будет. Мы его тоже сохраняем лишь на один сезон. Ну и видите, в каком он плачевном состоянии, тоже весь корень уже гнилой, все в трухе, поэтому это дерево тоже долго не проживет. Ребят, мы тут смеемся, мы увидели какое-то послание из будущего 4817, либо 1987, а, либо 1986. Вообще. Здесь сразу Ну а что там лазить сейчас, зачем? Осторожно! Внизу никого нет, я ящик скину. Нет. решил проблему чтобы с открыванием его наверху Друзья, залез я на самый верх устранил скрип вот этой вышки подвязал проволокой все, что здесь скрипело Смотрите, какие отсюда открываются виды Невероятно Домушка наш. Ребята вообще как букашки маленькие внизу Смотрите, это вот все наше владение Все, что заросшее Нам предстоит в этом году расчистить Поставить заборы И привести всю эту землю в порядок Come on. мой репортаж с места происшествия. Пока мы тут занимаемся кострищем. Мальчики у нас пошли дальше пили деревья. Правда, уже Видно, что немного устали. Вот, штатив у нас сломался, поэтому придется теперь с рук постоянно снимать. Вот, обрезают тут деревья. И вот такая гора тут уже целая собралась. Геток. Так, мы покушали и мальчики у нас продолжают работать. Мы с Юлькой там прибрались, все убрали, все сошли заранее. И вот так вот они уже здесь все расчистили, уже до забора получается почти. Вот забор идет. Вот тут у нас вот лестница лежит еще одна. Кошмар. Мы так уже здесь везде снег утрамбовали. Ага. <сık> <сık> Аж <сık> ходить стало нормально, удобно. Ой, а вы уж прям все так убрали полностью. Ну, тебе, соседки, надо да. Мы <Сидим> в... соседкой вот тут вот на... между забором встречаемся. И начинаем обмениваться <смех> семенами. Хорошо. Опять кучу делают. Куча. Кошмар просто. Вот это вот единственное, что мне очень сильно не нравится, это наличие вот этих огромных гор. Мы Потому что, ну, это временно, это нужно все равно. Нужно очень много. Ну, Саша завтра на работу выходит, поэтому времени уже столько не будет. По выходным приезжать, Ну, ты по выходным, а я еще ну, ты, да, в будни день. буду приезжать теперь. Теперь мне не страшно сюда будет приезжать, а то раньше... Ручка не скрипит почти. Да в том году я не приезжала, мне было страшно из-за того, что, ну, там, знаете, вот ветка в глаз попадет, не знаю, там, стрельнет или еще что-то, или там капканы с самострелами, и как-то одно было страшно. Теперь да. Теперь Да, теперь я тут совсем есть. Штатив сломался, поставить камеру не могу, я тут свой маленький вклад тоже поднесла. немножко выдергивала сухих веток, из вот этого вот непонятно чего уже вообще ничего не понятно где что находится по моему это даже не, ну пада не давало вот мужики у нас туда пошли там вычищать у, -у, -у тут грязь какая началась Обалдеть да. Русский, да? Ага, я теперь туда даже идти не хочу А Женька провалился, не ходи туда Видишь, Женька, след большой ага. Все-таки я решила до них дойти Накидали уже вот тут тоже немножко веток На камере, кстати, кажется, что вообще мало Но на самом деле нет вот по... Выше пояс у меня Вот, забор покосившийся наш ребят у нас мальчики устали много очень растители собираемся мы теперь а, домой я тут немножко тропинку закидала чтобы удобнее было ходить а то уже грязь одна ну все, друзья, мы сегодня нормально так поработали на нашей даче, сделали даже больше, чем я планировал. Я хотел только две яблоньки обработать, мы обработали четыре, еще и грушу, еще и Женя там спилил, где теплицы наши будут, одно дерево. В общем, выполнили план даже больше, чем хотели, отдохнули, пожарили мяско, и на этом, наверное, сегодня все. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на наш Дзен-канал, там мы будем выкладывать в любом случае ролики, если что-то вдруг произойдет с Ютубом. У нас еще есть Телеграм, там вы самые первые узнаете о том, что у нас в жизни происходит. В общем, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем пока-пока. Всем пока.